мои дорогие, меня зовут Радагаст и в прошлую субботу, ну то есть в пятницу, но на самом деле в субботу, мы обратились к такой живой и близкой всем теме, как деньги, и объявили ничтоже сумняшися, что деньги не нужны. Споров в комментах получилось больше, чем конспект моего выпуска изначального, но это и хорошо, это значит, что не оставил вас равнодушным, а раз так, продолжаем в том же духе. Если не деньги, если вот нет вообще денег, как, или как концепции, ну вот не выдумали, или не понадобилось еще, или не нашли, чем, чем вот можно, как их можно реализовать. Или в данный момент у кого-то нет денег, или у какой-то группы существ. Ну вот нет денег и все тут, что можно делать, как можно поступать, как выживать в такой ситуации. Ну, самое простое, это нужна какая-то замена, нужно что-то, чем можно вот заткнуть те же самые дырки, которые закрывали деньги, чтобы можно было как-то считать, сколько там картошки можно купить вместо литра виски, чтобы можно было копить и так далее, все, что мы обсудили вот неделю назад. На самом деле это не такая уж фантастическая ситуация, то есть такое случалось, такие случаи науки известны, и даже на Руси вот там 12-14 века иногда э, называют это безмонетной эпохой, то есть своих монет русские княжества еще тогда не начали чеканить, чуть позже они были, и своих драгметаллов тоже не было, ну то есть считалось, что не было, не нашли еще месторождения, не было методов. На Западе было рыцарство, на Востоке орда, то есть все вокруг плохо, как бы тоже какого-то такого естественного течения как бы нет. Вот. Ну и как бы что, ну что, делать? Ну нет монет, нет слитков, рассчитывались коровами, мехами, бусами, ракушками и так далее. И как бы, то есть вот про ракушки это как бы, как оказывается, это не только там отсталые индейцы, как в старых учебниках нам писали. Не только они этим увлекались, а вот у нас как бы суровые сибирские мужики вполне расплачивались вот этими вот ракушками коор. Вот, Понятное дело, что у каждой замены есть свои какие-то особенности и зачастую недостатки. Скажем, вот если у нас вместо сундука с монетами стадо коров, да, то его угнать, конечно, сложнее, чем э, э, сундук. Но его кормить надо. Держать надо, выгуливать надо, там, не знаю, мыть, доить, еще там что делают с коровами. Там, где вместо металлических условных денег у нас были мешки с крупой, скажем, то там обычно накопления были не нужны, а нужна была только задержка на сезон или на год. Потому что сохранять несколько лет значительный объем зерна, это тоже как бы не так уж просто. Ну, если и вообще возможно. Потому что что не съедят, то испортится, или там грызуны какие-то появятся. И если старое зерно еще можно съесть, то его нельзя посадить, чтобы оно как следует там выросло. Это значит, что, что его ценность и его ликвидность отличается существенно для разных групп населения. А поэтому это уже никакие не деньги, это уже товар. Произошла коммодификация, так называемая, и ваши накопления подчиняются рыночным законам. Если у вас полный амбар такого зерна на еду, скажем, и так получилось, что у всех соседей тоже полный амбар, то грош этому запасу цена в данный момент времени. И чего спрашивается копить было. Но как бы это все понятно, это, это банально можно сказать, это, ну, это замена денег на деньги. Просто немного более другие, с немного более, чуть-чуть где-то там отличающимися особенностями. Были компактные, но железные стали больше по объему, более пушистые, и моль их ест анипатин. Ну, можно ли вообще без денег, можно ли вот кардинально иначе строить торгово-финансовые отношения? Можно. Есть как минимум тройка стратегий, тройка таких стабильно рабочих систем. И они далеко не так хорошо известны, как того заслуживают. Поэтому я сам сегодня вам о них расскажу. А дальше сами думайте. Может просто там сказать, ух, закрыть интернет и больше никогда об этом не вспоминать. Можете запомнить, чтобы потом там на тусовке кому-то э, рассказать подходящий. А можете начать думать, как миростроитель. То есть начать думать, к каким культурам, там, племенам и расам вашего сеттинга такое может подойти. Итак, первая и самая простая и безденежная модель. Я ее ставлю первой, потому что уж ее-то вы наверняка ждете здесь. Это бартер. То есть обмен товара на товар. Ну или товара на услугу, или услуги на услугу тоже. Опять-таки, в старых учебниках нам писали, что это такая тупая старая система, которой пользовались тупые давно помершие люди, которые ну не додумались, они еще до денег, из жадности у них уже желание нахапать по максимуму уже было, и вот э, так вот получилось. Это, мягко скажем, не совсем так, да и вообще как бы все эти идеи о том, какие раньше были люди тупые, какие сейчас они умные, они потихоньку отправляются на научную свалку, потому что просто оказываются враньем. Люди и сейчас по большей части как бы сильно не блещут. И раньше тоже они так уж отставали. И как бы вот как оказывается, даже 10 тысяч лет назад мозги у людей как бы работали практически так же хорошо, как и сейчас. И для того, чтобы научиться куче всего, недостаточно просто, как сейчас у нас, там иметь доступ к вообще любым книгам и жить 100 лет вместо 40. Из этого, из, из, из ничего... Не вырастает, само собой, не способность ценить стихи Заболоцкого, не понимание законов квантовой хромодинамики, не умение программировать или хотя бы мыслить вычислительно. Были бы люди действительно вот, умнее, оно вырастало бы самостоятельно. Ну ладно, вернемся к экономике. Бартером занимались не от жадности и тупости. Ну, то есть, может, когда-то тоже бывало, жадность тоже как бы иногда случается. Но поводом могло быть, скажем, распространение каких-то неравномерных возникших вещей. Главное, что действительно нужно для Бартера, это так называемое обоюдное совпадение желаний. Вот у меня есть там много песцовых шкур гораздо больше, чем мне надо, но у меня нет, э, чего у меня нет, ну там, инструментов, и я еду специально туда, где есть те, у кого есть нужные мне инструменты, они делятся своими излишками, я своими, все довольны. Разумеется, если такая необходимость возникает достаточно часто, то эти действия формируют соответствующую профессию торговца, как человека, ну или там существа, которое везет чьи-то излишки куда-то в другое место на обмен, возможно, совершает несколько обменов по пути и потом возвращается с чем-то нужным там, куда он, откуда он уезжал. И э, это можно замечательно делать и без денег. Просто, ну, немножко сложнее ценообразование, немного сложнее логистика, но э, сложнее не означает невозможно. На что такая обменная взаимовыгодная система похожа, особенно в ролевых, играх, э, в ролевых играх? На квестовую торговлю, особенно если мы не о товарах, а об услугах. Хотите, чтобы там епископ оживим, оживил вашего партийного танка? Хорошо, но найдите для этого сначала посох местного святого, который вот недавно украли лесные бандиты, верните его на почетное место. Возможное продолжение, делающее такой бартер вот многосторонним. Чтобы найти логово бандитам, там местной пифии, нужны экзотические цветы для благовоний. Цветы растут, так как у нас зима, конечно, цветы растут только в эльфийской теплице. А эльфам не до цветов, у них там картошку баторский жук поел. Ее опрыскать надо святой водой, в которой искупалась девственница в полнолуние. Нашли девственницу, та хочет розового пони в подарок и так далее. Ну, вы меня поняли. В конце такой цепочки по законам жанра, конечно, должна быть шерсть яка. Очень многие отношения для героев фактически сводятся к такому вот бартеру. То есть квест это бартер фактически. Когда старый герцог отдает вам наследный меч-кладенец с просьбой вместо него пойти и убить тролля на мосту, это бартер. Покупка по знакомству, которая не состоялась бы, будь вы просто там левым чуваком, с улицы, это частично бартер и частично одна из следующих двух стратегий, о которых сейчас скажу. Второй пункт в сегодняшнем таком основном списке, это долговые отношения. Вот у вас есть желание там спуститься в подземелье, поискать там сокровища, но нет у вас для этого нужного оружия. Ну или скажем там оружие есть, но нет святой воды, хотя известно, что там сплошные скелеты и зомби. Вы находите кого-то, кто вас недостающим обеспечивает, идете вершить великие дела в обмен на что-то, что вы вернете потом. То есть, скажем, если вам дали оружие, то все найденное сокровище делится потом пополам со спонсором. Если дали полное там кадило святой воды, то в конце надо будет и кадило вернуть, и все остальные вещи с эмблемой того же божества из тех, что вы оттуда вынесете. По тому, как работают чисто долговые отношения, они находятся ну, где-то между вот долгами денежными, которые вот сейчас у нас есть и которые ну, доминируют в мировой экономике, и трудовым договором. То есть в первом случае э, долг оформляется так же, как я вот сейчас э, объяснил, но квантификация, расчет осуществляется в, в деньгах, в монетах. Что облегчает, конечно, какие-то экзотические ситуации, когда там добыча есть, но она совсем не та, что ожидалось. Клад оказался не из золотых слитков, а из мотков шерсти яка. Во втором случае трудового договора, раздавая оружие, идущее в подземелье группы, вы получаете еще над ней шефство и руководите ее движением. Ну тут разница достаточно тонкая и э, особенно для, э, для ролевых игр не, не заморачивайтесь, мой совет, особенно на там, терминологии, классификации, на точных границах. Обычно из ситуации, которая у вас уже сложилась, понятно кто на ком стоял, кто кого там ужинает и танцует. Возможно, как я уже сказал, комбинации, если в обмен на оживление сопартийца вас попросили вынести из захваченных безумными глубинными флумфами руин чудодейственную икону, это бартер. То есть вы им икону достали, то есть это услуга, и вам в ответ тоже услуга оживление сопартийца. Но если вы попросили дать с собой что-то от нежити, вам выписали там дьякона со способностью изгнания то это уже долг. Вам его одолжили, вам его желательно потом вернуть в целости и сохранности и еще что-нибудь там вот в виде процента еще добавить к этому. И в том и в другом случае вопрос не в деньгах. Хотя какие-то вот взаимные обязательства у нас существуют. Я же вам уже сказал, деньги не нужны. Еще деталь. По, сейчас к следующему пойдем но еще одну деталь хочу сказать по моему личному опыту попытка ввести вот такую чисто долговую экономику в высокомагичном фэнтезийном сеттинге эта попытка должна включать какие-то гарантии желательно сверху иначе слишком много возможностей смухлевать уйти от ответственности а, и вообще там просто как бы нахапать всего что можно и свалить в следующий город если есть какие-то заметные последствия такого хулиганства, и я имею в виду последствия, кроме выставления за порог виноватых игроков, то есть в рамках сеттинга последствия, там, знаю, выпадания волос у ушедших в долги, или что-нибудь такого, вплоть до хоть молнии с небес, уже есть смысл тогда задуматься о том, чтобы вести себя честно. Ладно, последняя на сегодня модель это экономика дара когда у нас есть какие-то излишки, или когда мы чувствуем, когда просто подходящий момент настал, мы делаем подарок кому-то. И все, ничего не ожидаем в тот момент взамен. И из-за того, что это происходит достаточно часто, нас начинают связывать с окружающим миром. эта такая система взаимных обязательств. И этой системой, этой сетью, можно пользоваться без особо точной оглядки на то, чтобы в остатке осталось получить ровно 0. как это делается в случае бартера или долга. Скажем, многие, въехав там в новый дом, идут знакомиться с соседями, потому что это сегодня вы их там угостите печеньем и участливо покиваете на жалобы на сына двоечника или еще там что-то, поддержите беседу, а спустя месяц у вас будет день рождения, и в ответ на громкую музыку в полночь они не ментов сразу вызовут, а тихонько с вами, к вам, к вам постучатся и э, скажут, ну как бы... А то и просто, возможно, у себя там сидя или лежа уже в кровати, просто улыбнуться, типа, ага, веселиться молодежь. Вот я бы в их годы. И повернуться спокойно на другой бок, и пойду дальше спать. Просто потому, что уже как бы сложились какие-то отношения. Не потому, что э, возможность... Поспать или невозможность поспать э, из-за музыки равносильно тому количеству печений, которыми вы их угостили. А просто потому, что те печенья поспособствовали созданию отношений. И эти отношения вы дальше как-то вот поддерживаете, они дальше работают в обе стороны на вас. Аналогично работает, ну, скажем, Википедия и прочие похожие на, не, на нее сайты, включая мою роль в Википедию. Люди пишут туда не для заработка, не, не потому что им платят, не, не в обмен на другие статьи, такого договора как минимум нет. И никто не грозит ничем тем тысячам людей, которые ходят, судя по статистике, на роли Википедию статьи просто читать, и не писать. Просто счетчик изменений крутится, и какой-то авторитет нарабатывается. И людям от этого хорошо. Они чувствуют свое участие в проекте, своими руками помогают развитию и распространению ролевых игр на русском языке. Самым частым использованием экономики дара в ролевых играх является информационный обмен. То есть вот там партия возвращается из квеста, идет в гости к своему патрону, или к старшему соратнику, или там к местному шаману, что там у них э, есть, какая, э, какая контактная э, точка, и дальше они сидят и выкладывают ему или ей все как на духу, кого по пути видели, что за странные там татуированные гоблины попадаться стали, как от них медвесокол в последний момент сбежал, и так далее. Шаман или соратник совершенно не обязан ничего рассказывать в ответ. И совершенно не обязан рассказывать ровно столько, сколько он получил новой информации. Но может рассказать. И обычно пользуется этой возможностью. Просто так вот казуально, как бы, чтобы поддержать беседу. Вы получаете информацию не потому, что это был обмен, в котором каждая сторона обязана отдать что-то равной стоимости. А потому что ну, хорошо сидим, беседа уже пошла, и вот как-то вот к слову было, что вот, знаете, пока вас не было, тут вот заявился сборщик налогов, ходит по ночам, сыщет кто где не спит и где свечи жжет, поэтому э, в, на следующий день э, за вами там приходит бригада, которая вас в укрытии от налогов обменяет. Помимо такой ситуации, полноценных случаев чистой экономики дара довольно мало. И э, она просто обычно смешивается с одним из вот первых упомянутых случаев. Ну и как бы вам никто возражать не будет, если вы такое все-таки додумаете до конца и введете грамотно в свой сеттинг. Возможно для этого и я этим зачитывался и э, с вами этим хотел поделиться. Частично это все можно найти в Википедии, частично в других источниках. К сожалению, если просто так вот начать искать тексты именно по альтернативам деньгам, то наверху в гугле будет всякая ерунда о том, что капитализм это зло, и надо с ним что-то делать, а что неизвестно. То есть, ну, возможно и зло, возможно и так, я не знаю, но иногда читаешь там на две страницы длинный текст, а смысла в нем ноль. Жалко. Если вспомните еще что-то, что я пропустил, пишите. Всегда рад почитать и похоливорничать немножко. С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще.